Доезжает до да. до этого. А какой же вкусный обед! Обед. А что сейчас? Ужин. Иди угу. зачем. Выдай <свист> Юрий Иванович, знаете, я выйду, зачем скажу. <свист> да. Иван, За Давай. Готовьте, я погоню, огонь тебя где я тут читаю. Готов? Сейчас, секунду. <свист> Давайте. Ему хранить огонь доверили. А он скулаз, тот темнокож, На человека ли, на зверь, Или был у того огня похож. Его глазах мерцали призраки, Огня боролся с тьмой. Он наделен был высшей доблести, Пещерный мальчик, предок мой. А племя сильное, отскосая Вступив врагом в неравный бой, На поле багани под колесами Легло и история домой. А вождь, цвета войны раскрашенный, Упал, не выгонив копье, Последний раз, почти по-нашему, сказав веление свое. Нет ни не о мальчике мужающем. Он беспокоил этот миг. Беречь огонь своим товарищем он приказал. Потом поник. Беречь огонь одного племени. Коста священного звезду. Огонь котохому со временем. Я тоже греться подойду. Валентин Махалов в поэт, Земля его пухом. Я чай вытащу. Ну а че он еще гадый, че ты умерли? Подожди, подожди. А, так ты чайник, убирай. чайник. Не так? Начал Серега, а, руки, возьми перчатки одень. Ты че, череп? Держи, одевай перчатки, потом ткань возьми, перчатка не выдержит одна. Снимай, у меня перчатки ведь ткань. На, ткань еще возьми. Вот так. Теперь погави. А? Доставьте, я в чем проблема, а Эля, где, ты? Стой, где, где? Мы все. А что вы так быстро? Ну, вы а ну все, сейчас я откажу той губке. Иля, две чурочки Эля. подкинула? Ну, настроила. Ивана сюда ко мне на кого! Свет, <тарист> ты довольна? Да, спасибо! Смотрите! а как не смотри, сейчас я буду рассказывать, где-то не как заморалось. Где у нас святой Ивановна? много лет назад... Принял меня вот большой большинстве <смех> и сказал «Приезжай, привозь будь и будь как дома». еще он сказал «Какая любимая?» Ну то есть он э, говорит очень много добрых слов и называет и звездами, и помощниками, и моими рабами, и, а, и говорит «Моя, Моя любовь». любовь. <смех> Хотя под этими словами он подразумевает чей моих? Да, он подразумевает природу и все что тянется к природе это любовь моя для жеваний вот так что приятно быть его частичкой э, жить надо э, с ним э, в одном направлении даже на одной территории потому что человек который много знает <масширяется> Бегом, бегом, бегом! Познакомились, гуляли, Мне прекрасен. У вас выбор есть! Ведь она меня любила, Я, я ее любил. Так час за часом, как нашлась на земле Бежала зная сволочь Ту, которую любил с которой мы гуляли В чести не сначала А потом умрали Ту, которую любил которой мы гуляли А сначала, а потом убрали Поехали? Пусть пор хожу по свету, людям живут Нету Бога для меня, и законов нету Слышите, у меня то ну, беда, что я думал, что... Я думал, что... Пока уже начал, что... А, это Я Пока думал, я и начал... Я вот знаешь песенку «Тэк коронаванная»? Да «А», <смех> а какая сонка, да? А? Нет, она, она, она, она, она. Как начальник? Высока, как победа как надежда нелегка. За окном стеной мете. Жизнь по горло занесло. Нарвало финал спектакля, Да поел, все тепло. Играй, как можешь, сыграй, закрой глаза и вернись, не пропади, но растай, до колеи поклонись. Мое окно отогрей, пусти по полю весной. Даже вино созрей, ты будешь вечно со мной, ты будешь вечно со мной, ты будешь вечно со мной Со мной землю и фонарик вот, вот, вот, вот. Не будьте несанно свеча. На снегу свет цари. Крылья Чувкость. В крилах ванжива. Чувкость. В крилах ванжива. В Я спою, ты так права А затерянных вещах Играй, как можешь, сыграй Закрой глаза и вернись Пропади, но растай До да колея поклонись Мое окно отогрей Пусти по полю весной Не доживи, но созрей Ты будешь вечно со мной Ты будешь вечно со мной Ты будешь вечно со мной Со мной Спеша. Грудь. не спеша. Надо полежу Нужно груди. не советую. Я умрж. Ждет альзя. Божайся что песня. там потом поедем. Ну я пока пойду поеду. Иди, если пока тоже Да нет, много таких. Ну. Так он тоже. Ой, тетя, птичка. Птичка, птичка, на тебя идет, чтоб ты ее снял. Далеко все равно. У тебя там какой зум у меня? И, видишь, она обходит, обходит. Тебя обходит. И все, ушла. Она упала. <смех> Я сказал, что мы должны угу. Готовы? Да Можно, да? Угу. Приют всех туристов у Василия Попка Это Ой, два... секунду, можно за Бывает накладочка Можно, да? Приют всех туристов у Василия Попка В котором мы сейчас с вами находимся Я даю это интервью это 24-й в системе э, -э, приютов областного центра детского и юношеского туризма экскурсии структурного подразделения Департамента образования и науки Кемеровской области. 24-й приют в уникальной системе приютов, равной которой больше на территории не только нашей большой Сибири, но и целом Российской Федерации больше ничего подобного нету, это правда. Он несет социальную составляющую. Сейчас, когда вы здесь находитесь, пришла очередная группа моих друзей, из там 13 или 12 человек, наверное, 5 или 6 детей. Это социальная группа, это наши друзья, волонтеры Дима Басов, Юра Рубан, Света, это люди с разных городов, Сибири, они традиционно ходят вот в такие сложные маршруты. А до них... Каждый день здесь отдыхает группа 15-20 человек. Поют у Василия Папка только один этот поют. За полтора месяца летнего отдыха уже подсетила под сотню детей. А рядом еще есть поют Гридинский стан, чеднеметивого путешественника, человека, который попал в книгу рекордов Гиница, пересеча Индийский океан впервые в мире на резиновом катамагане. Это поют в честь Николая Хубана моего товарища прошлом угольного генерала, сегодня он пенсионер, живет в Новосибирске. Вот такая точка, вот такой социальной направленностью. Василий Борисович Попок – это знаменитый кузбацкий журналист, блогер, очень человек с очень активной гражданской, понятной лично мне гражданской позицией. Он очень современный, несмотря на то, что ему уже восьмой десяток. Он постоянно находится в курсе событий. Он мне дорог тем, что в свое время, когда я находился в тюремных казематах в республике Хакасия, меня пытались незаконно осудить за строительство этих всех приютов. Василий Борисович, по заданию губернатора Амана Тулеева, прибыл в отдаленный там, Хакасский поселок и освещал судебные процессы, за что я им очень благодарен. И, как благодарный человек я в свое время принял решение, что на Тане такое время, когда и поют имени Василия Попка будет э, на поднебесных зубьях. Ну, надо еще сказать, что Василий Борисович знаменитый путешественник. У него много очень походов в шитой категории сложности. У него есть книга именно посвящена путешествиям. Толтый, хороший, красивый гальмонах, который очень красочно, талантливо рассказывается о... В не только нашего а там Вася побывал во многих других горячих туристических точках. Практически все водные маршруты ему покорились. Вот. Он мне дорог, конечно, и тем, что он был другом один из немногих, с кем до конца дней дружил, с Виктором Максимовичем Моисеевым. Виктор Максимович Моисеев ушел из жизни очень рано, на 1956 году. Они с Василием Борисовичем дружили, сохранили свои отношения, вот. это очень важно, поэтому нет ничего случайного, что поют вот новый поют в системе нашего комплекса появился, но не последний, скажу сразу, не последний. Кстати, недавно была Татьяна Попок, жена Василия Борисовича, буквально на деле, вот мы. Эту фотоэкспозицию, которая рассказывает о жизни Василия Борисовича, на день что до сегодняшних дней. Вот мы ее отместили, чтобы вы могли знать и читать. Человек живет только, сколько есть о нем память. Слава Богу, Василий Борисович живой, дас И желаю ему многие-многие лета. Стоит рядом батюшка православный. Вот у нас у двери. Я думаю, он тоже скажет, пусть будет православно. Много-много да? лета. Вот. вот, наверное, так, друзья. Что вам еще надо? Какие вы еще? Что я вам еще не сказал? Давайте-ка вот. Всегда, когда я прихожу вот на такие штаны, как у Василия Попка, я говорю, их у нас много. Каждый из, мне и моему другу Дмитрию Михайловичу Басову, дороги. у, у каждого есть своя специфика. Понятно, сегодня, находясь на поюте Василий Попок, мы уже мечтаем завтра быть на другой точке, допустим, на приюте Виктора Клачихи, на Купырияновской поляне, где удивительные базальтовые, песчаные, каменистые пляжи, может быть лучшие в мире, может быть даже так. Вот когда люди, на новички туда приходят, они просто сходят с ума от этой, ну, такой фантастической красоты наших поднебесных горы, главной речки Малый Козыр. Вот. Но ну, а мне, когда я прихожу куда-то и все это вижу, красоту когда приезжаю, чтобы на два-три дня в городе, в, этой, в грязи, в пыли, в, в неустойности, в этой все какой-то обреченной этой бытовухи, в этой неустойности все. Конечно, когда приходишь сюда, хочется говорить стихами, примерно следующее. Не хочет опять, ну, чудес и песен, не хочет опять идти и уставать. Мне хочется понять, что мир совсем не тесен. Не хочется опять самим собой встать. Опять зовет дорога неведомую даль. Оставим порога разлуки, боль, печаль. Рюкзак возьмем на плечи. Пойдем вперед туда, где лучезарный вечер. Хрустальная вода. И ледники рождаются. И горы для небес. Друзья, где проверяются, пойдем тронуть чудес. А у Михаила Юрьевича Лермонтова, нашего гениального великого русского поэта, что-то похожее на поднебесные зубья есть, тоже короткое божественное стихотворение. Тогда отмеряется в душе моей тревога, тогда сходятся морщины на челе, И счастье я готов постигнуть на земле, и в поднебесных вижу Бога. Спасибо.